Здравствуйте, гости и подписчики нашего YouTube-канала. Бизинформ, мастерская по изготовлению логотипов, вывесок, информационных щитов. Гравировка на пластике или просто гравировка, это всегда завораживающее зрелище. Сейчас у нас идет гравировка двухслойного гравировочного пластика. Верх белый, низ черный. Гравируются шильдики. Глубина здесь минимальная. Сейчас дуем лишнюю стружку, посмотрим, что у нас получилось. Заказывайте изготовление пластиковых и металлических шильдов компании Визенформ Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Оставляйте отзывы Будем вам рады Вот в результате после гравировки обрезки. У нас получаются вот такие вот красивые, интересные шильдики. Их много получилось. Ну, в общем-то, столько, сколько заказал клиент. С обратной стороны мы наклеили двухсторонний скотч. Вот по клеевому слою видно, что это скотч. Ну, наклеено все красиво, ровно. Все шильдики по размерам у нас разложены по пакетикам. Один пакетик. Второй, третий, ну а вот этот пакетик как раз вот на эти все оставшиеся шильдики. Компания Визинформ заказывает изготовление шильдиков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.